Так, ну вот, наконец-то я дернул эту штуку отсюда. Да, конечно, не показывал все это дело, потому как это самое. Ну не 10 рука это самое. И сейчас я покажу, что внутри самого проектора, скажем так. Скажу так, проектор, так сказать, ну витьевато сделано, не то что так самое. Все более просто, чтобы да, Ну, витьевато. Замудренно все довольно-таки. То что не по-простому, как вот в некоторых там РГБ, РГБ, развертка, развертка. А здесь все вот шлейфами и вот все такое. То есть вот так вот замудрили взялся Особенно меня вот удивляет, то что вот модуляция здесь довольно -то замудрила тоже сделано. Короче, вот если взять даже вот этот шнур модуляции для 473 нанометра, он так выглядит, красный переход вот тоже вот такой и подключается вот не тоже куда-то там, а вот он уходит в шлейф, скажем в, в общий большой шлейф, то есть вот этот, вот этот тоже зеленый пошел сюда же, все вот из этого шлейфа уходит и этот шлейф он уходит вот к этой палатке, к этой мизерной платки с, с, с надписью интерлок что-то такое это самое так вот этот вот этот шнур вот тоже он он идет конечно уже платье на которое dmx dmx узоры зашиты и все такое ну, главное платье можно так сказать и вот с главной платы идет, ну как вот один, точнее вот, вот, с этой мелкой платки идет аж, а нет, один, один шлиф идет, он идет вот сюда к платье Ильда, к Ильда стоит. То есть на две да, еще что хочу сказать. На 220 есть, конечно, отрезал нафиг. Ну, что ж, эти модули не сразу не мощные. Ну, уже, ну, в наше время. Потому что, если брать это самую общую мощность, то есть, самые Вот здесь написано, вот на этой коробке, да, я, кстати, тоже вытащил. 150 милливатт. Да, кстати, больше похоже на правду тоже. То есть, то, что вот этот огромный проектор, 150 милливатт всего лишь. Так, сейчас я... Закончу, может так сказать, рассказ про проектор, про сам, покажу просто его со всех сторон. То есть, вот к этой мелкой платке, к ней почему-то, ну, всех больше всего идет, чем к остальным, так сказать. То есть, такая она, как-то, важная. То есть, но недавно им было что-ли на одной плате как-то все сделано все самое. Как, например, допустим, плата контроллера и плата льда вот, обычно бывает. Как-то все витиевато сделано. Кстати, здесь два ключа, кстати, для его разблокировки требуется. Да, этот, вот. То есть, если он, допустим, чтобы его, кто попал как раз не включил, требуется два ключа. То есть один вот такой замыканием каких-то контактов, другой вот такой. Так, чё ж Это, конечно, нож швок звуковой активации, ну, микрофон все такое. Ничего здесь, конечно, новую больше не нашел. Вот этот маленькая платка. Она для вентиляторов. Да, вентиляторы стоят. Точнее, два вентилятора. Кстати, пыльный, зараза. Очень. Так, ну чё ж. Идём дальше. Вот я сейчас вам покажу эту коробку. Кстати, модуль я тут тоже снял. Чтобы заснять его. все это дело. Так, это я вам показывал. Вот так выглядит коробка с РГБ кристалликами точнее не РГБ здесь который красный отражает который синий отражает остальное обычное зеркало то есть я конечно вот сейчас скажу я вот не пойму зачем вот эту коробку делать если в ней стоит вентилятор ну вот вообще не пойму то есть это сама пыль в ней все равно как будто скапливается. Ну, то есть интеллект работает на всю оптическую систему. Бывает пыли. Вот здесь выход луча самого. А здесь, конечно, куча куча теплопроводной пасты прямо, бля. Раз Непонятно, Непонятно кстати, тоже еще на фюне, Почему? Зачем здесь вот эта пластина? Я так понял, вот эта пластина, она ну как бы сказать. То есть вот эта вот штука, да. Сейчас я положу ее нафиг вот эта вот штука. Она не, не совсем, можно сказать, ровно на станину легла. Ну, то есть самое. Повыше надо было поднять. Да. Еще что еще... я Да, не пойму, конечно, зачем эту коробку вообще Что надо было делать для такой маленькой мощности так, так сказать и почему-то с вентиляторами вот, и, вот, с вентиляторами и, и, и дыр, дырками обычно такие коробки делают чтобы наоборот туда пыль не попадала как, к системе и вообще вот непонятно зачем нужно было делать такой здоровый проектор то есть ну под такую маленькую мощность Когда я посмотрел это самое то есть вот этот модуль вот и есть, посмотрите, это самое, Он 50 милливатт по мощности, как я понял. АГ 50. Потому что на моем, на моем другом лазерном проекторе то же самое написано, только АГ 100. Да. Кстати, модуль он ттл контролем но с контролем температуры все такое. Вот сам драйвер его. Выглядит так. Кстати, какие-то перемычки все время вот тоже это самое. Так тоже все запутано сделано. То есть, ну не дано на одной платье как-то сделать все это дело. Кстати, вот внизу это блок питание на 220, Сделано. Вот из этих резисторов какой-то один. Какой-то один. Контроль, контроль мощности и контроль. МОССЕС ЭЛЕМЕНТА ПЕЛЬТИЕ Кстати, здесь назв... название тоже самое написано Так И Чушь это... Так, этот и... потом скажу. Сейчас я расскажу про еще один не менее ебнутый вот... красный модуль так сказать Вот он так выглядит Самое, ну, ну, непонятно, для чего вот ну, такие прибамбасы, можно так сказать. Модуль, кстати, не знаю, ну, действительно, не знаю, может быть, тоже милливатт, 50, что ли, я вот так думаю. М может быть, 100 милливатт. Кстати, нигде не написано, сколько он по мощности, вообще ни, никаких бумажек, ничего нету А вот это, вот именно для него, почему поставили питание на 220 просто а, ну да это блок питания с 220 на 5 вольт данный модуль питается 5 вольтами так сказать у него внутри собранный драйвер то есть прям внутри у него стоит платка то есть на этой платке уже сам драйвер собран, на котором TTL вот, это модуляция, вот она, кстати, выходит оттуда же. И вот для него решили поставить такую платку на 5 вольт. Точнее, на 220, на блок питания на 20 вольт для того, чтобы вот, запитать этот модуль на 5 вольт. Короче, как то тоже Ну, ну по-чудному. Так, ну теперь Да, кстати, вот, вот этот провод, да, вот я его mm -hmm. откусил вот, вот здесь. Он идет от маленькой платки от этой здесь не знаю вот зачем так сделали то есть он как-то идет от шлейфа прямо то есть его никак вот просто так не возьмешь не отключишь отсюда потом я решил перекусить чтобы потом не потерять так ну теперь наверное, самый вкусный лазерный модуль 473 нанометра. вот для нее такой огроменный был питание на 220 и сейчас мы будем смотреть, чего, сколько там чего вот, вот если посмотреть по названию, да, что-то прям вот, вот не очень что-то вкусное. ссв 20 ДН. Ну, вообще как-то вот 20, 20 мВт. Честно говоря, могу поверить, то, что вот этот здоровый модуль 20 мВт. Да, конечно, вот здесь написано такая вкусная цифра 500 мВт, но это 471 нм. Думаю, все-таки вот как раз название, которое на нем написано, 20DN, 420, точнее вот эта цифра, наверное, 20D, я думаю, что это как раз и мощность, почему-то. То есть он реально здоровый и реально тяжелая тяжел такая болдовина. Кстати, мы его тоже разберем как-нибудь. Дело в том, что, да, раньше вот, чтобы, вот добыть, может сказать, синий цвет, вот такие вот штуки собирали, прям, прям здоровенные вот. если поближе, поставить такие вот здоровенные, чтобы хотя бы какой-то синий цвет был. Да, это, конечно, проект хоть и большой, конечно, древний, как говно мамонта. И, в первую очередь, конечно, кстати, кстати стоит, то, тоже, стоил, реально, кстати, до хрена тоже стоил. Не знаю, порядка, наверное, 100 тысяч где-то так он сказал проектор. И, кстати, все из-за одной фигни. Все, кстати, вот из-за этого гребаного модуля. 473 нанометра 20, мили, 20 милливатт. Ну, я так думаю, то, что там 20 милливатт, по крайней мере, вот здесь написано. И вот здесь, кстати, написано тоже. 20. СВ 20. То есть это самое... Если вот этот 50, допустим, этот 100, это 20, ну, короче, как-то здесь суммарно получилось, здесь 150 милливатт, так сказать. То есть, в первую очередь, я что хочу сказать, вот данный проектор, стоил дорого вот именно из-за этого модуля, из-за синего лазерного модуля. Да, просто из-за синего. Здесь, кстати, в нем нет никакой там как-то мощность такой самый чтобы он там светит, ну вот как сейчас это самое лазерные, лазерные сборки там на одноватных делают, это самое а раньше ну, было такое время, когда синий был реальная редкость, точнее, чистый 70 конечно, голубой, но в проекте при смешивании он смотрится как больше синий, да, вот такой к нему кстати, драйвер здоровенный, он, кстати, и блок питания, и драйвер тут тоже такой вот шлейф ну точнее разъем здесь такой стоит здесь конечно вход на 220. с вентилятором все да вот именно из-за из этого из-за такой мелкой мощности но синего цвета сам проектор скорее всего из ну, столько до хрена. ну конечно естественно ну из-за управления по льда тоже немало значит кстати тоже все проекторы с льда были дорогие вот как-то так, то есть это самое. Сейчас это, ну как не крути, это мусор, просто мусор. Вот. ну я так, так как человек я ностальгирующий, можно сказать по подобным вещам. Можно сказать, когда я, я был помоложе, это самое, я ездил на Упыры и там применяли подобные проекторы, это самое. Кстати в то время казались, бля, просто ну просто пиздец да, кстати такой проектор тоже в каком-то шоу увидел самый. он, кстати, казался прям мега-мега ярким и, сам, и светил мега-мега далеко нафиг ну потому что здесь стоит два твердотельных 473 и 532 красные-то диодные здесь да. конечно, честно говоря, вот не помнишь конечно, чтобы ну, не скажешь, что он прям ярким таким казался. Именно вот на шоу, да? Ну, там, естественно, дым был. Самое. Поэтому казался, ну, такой. Ну, лучи их было хорошо видно. Они были тонкие. Тонкие, синие и зеленые. Ну, да, красный, кстати, тоже виден довольно-таки, было хорошо. Они, ну, как сказать, вот именно были контрастные. То есть, вот нынешним кто-то, нынешним, как бы сказать, шоуменом, так сказать, светочек им наверное ну как сказать ну они то ну, они скорее всего скажут, шляпа то есть то есть то что раньше не было таких мощностей но тем не менее как бы были ну, тонкие тонкие лучи сами тонкие контрастные лучи лазеров ну особенно зеленого и 473 нанометра конечно скорее всего на нормальных шоу такой то модуль его ну наверное нафиг выкидывали оттуда Потому что как, это, как бы сказать, это самое. Ну, стали может что-то помощнее. Хотя новый, скорее всего, он светит нормально. Даже 20 милливатт. Ну, 473 нам мм, он довольно-таки ярко. И дело в том, что вот этого, как сказать, этого хватало. То есть не то, что сейчас, как вот, популярные проекторы Квант стали самые, там, ну, мега, мега мощные такие. Раньше вот даже. И, и, и, и, вот такие вот вещи оказались, ну, что-то с чем-то То есть сейчас он фактически Ну он ничего не стоит он, Можно сказать копейки стоит То есть здесь нет ничего такого стоящего Вот для нынешнего времени Здесь ни гальманометры Не стоящие, так сказать, это самое Потому что сейчас Вот здесь, наверное, вот здесь по гальманометрам здесь люди, да, по скамерам, они здесь скорее всего ну, 20 кппс. Ну, по сравнению, что сейчас используется, вот, в проектах такого же размера, так, скажем, 45, это самое, 30 кппс, 25 даже, это самое, ну, уже другие скорости стали, другие скорости и другие мощности стали. Ну, ну на Авито, вот, я видел, кстати, там, человек продает, две штуки, кстати, таких, ну, ну, конечно, цену, конечно, там заломил слегка так. Ну, не продаешь уже за ту цену, которую некоторые на ВИТО стараются такие вещи ломить. Да, кстати, купил его за 10 тысяч за рублей всего лишь, это самое. Да, ну, вот, лишь по мне, он как раз столько стоит. Да я уверен, и те люди, которые занимаются шоу, скажут то же самое. То есть, фактически, это хлам. Но ну не для всех, конечно, халам для тех, кто вот именно в те, в те времена, как говорится застал да, шоу данных проектов они, для них чем-то ну в, вроде бы греющей ностальгии, так сказать ну, так, так сказать, как для меня больше ностальгии есть, чем прибор для шоу так, ну чё ж, сейчас я поставлю подставку, и мы эти модули включим покажу, как они работают отдельно без вот этой вот штуки где-то у меня здесь подставка была. Вот. Сейчас я сделал небольшой небольшой блок. у меня здесь тройник грохнулся. Так. Сейчас я сделаю более... Черный свет такой. Так, секундочку. Так. Еще вот здесь... Ну-ка, держись-ка нафиг. У меня здесь проектор? над головой горит нафиг. Яркая вот эта хрень, блин его тоже нафиг куда-нибудь куда отверну от, от, от, от, подальше или надо его нафиг вообще выключить так, для начала надо свет включить это нафиг вырубить, ну что показывается Бо более мини было, было <с> эти, модули, эти модули видно так сказать Ну вот, вроде как я уселся тут. Так, и начнем мы, конечно, с красного. Эту только, только надо убрать, что она здесь не, не моя чего. Загонял здесь проводки. И вот если судить по красному. Ну, ну реально тускло ну тускло тускло в проекторе конечно он больше эпичный эпичнее смотрелся так как сказать чем-то ярким таким красивым казался Ну, вот отдельно он прям мог как вот вообще вообще нафиг тусклый тусклый модуль сейчас я конечно, выглядит да, на видео выглядит да может как таким более, более красным что ли так. кстати лучше не видно кстати это иллюзии только на телефоне такая вот. ну но все равно тускловато то, дело Просто тускловато для такого здорового проектора. Тускловато. Так, ну что ж, едем дальше. Сейчас мы подрубим синий по вкусности. Он вроде как повкус... повкуснее. Синий здесь. Фу, блядь, какой синий, зеленый. Зеленый здесь с контролем температуры, но правда TTL. Вот такая -то фигня. Вот тоже вот так светит. Сразу говорю, тоже не ярко. Ну, и, ну напоминает ну, милливат 50, действительно, милливат 50 напоминает, даже, наверное, 30 больше напоминает, чем 50. Все поставлю и покажу, как он счет. Вот светит у меня на дверь. Кстати, кстати сам, вот, этот, вот этот зеленый, кстати, даже, ну, не свещает ничего. Сейчас свет. Врублю свет. будет казаться что он яркий прям такой нет он не яркий Он ну, лучше видно конечно лучше видно лучше видно лучше видно у него ну, честно говоря, для такого ящика ну Бедноватый. Бед-бедноватая бед, мощность. Это такой ящик. Так, ну теперь, конечно, пришла очередь четыреста семьдесят Сейчас я покажу, как 473 наметра светит. Вот он наш хороший. Можно сказать, когда-то очень-очень популярный-очень -очень популярный был. Сейчас, сейчас, сейчас сразу говорю, сейчас он нафиг никому не нужен. Потому что сейчас уже мощность ценится в ватах, не в милливаттах. То есть сейчас вот, если кому-нибудь скажете, ну, там нужна лазерная каска, допустим, 20 милливатт, синяя. Они сейчас такой мощности нахрен никому не нужны. Тем более, тем более так сказать. Тем более модуль. В, основ, в основном такие вещи нужны тем, ну, кто экспериментом занимается, кому действительно там тонкий луч нужен, все такое. Ну, скажем, так, таким, как мне. Как ни, как ни стар... Вот он, кстати, разогревается. Вот. Загорелась там синяя искорка. И вот так он светит. Кстати, если на телефоне видно то, что он синий, нет, кстати, он не, он не синий, он голубой. так он работает вот здесь, подойти к точке будет конечно казаться что она синяя на самом деле она не синяя она голубая но на телефоне видно как синий на телефоне да а в проекторе видно глазом тоже когда проектор работает самое в лавер шоу видно больше как синий его но оттенок все равно есть оттенок все равно есть. есть заметно тоже и вот что хочу сказать вот если кто видит у него луч он как у зеленого он такой же тонкий то есть вот, из вот именно из-за этого да, сам модуль стоит до хрена то есть из-за того что он твердотельный и у него тонкий луч конечно кстати он до, довольно таки на большие расстояния можно проецировать все подряд ну конечно яркости, <смех> яркости нифига не будет яркость конечно яркость конечно у нее не будет вот. вот сейчас реальный цвет больше яркости у нее не будет то есть вы допустим если вы через проектор спроектируете какое-то изображение его будет довольно таки далеко видно дольше чем но ну, дальше чем от мощных синих она не будет ну можно сказать вы ув... сильно увеличиваться в размере то есть у него очень маленькая расходимость 473 на такая же сходи такая же маленькая расходимость как у зеленого то есть может вот, вот здесь ближе я представлю. то есть очень маленькая точка. Сама точка она где-то порядка одного миллиметра, как и у зеленого, ну сам луч, который, который выходит из модуля. Ну, вот такой как модуль модуль Высо высокой мощности, ну так скажем, действительно один ватт, который стоит реально до хрена 1 ватт твердотельного диодных ни одну сборку купишь за 1 ватт 473 мм а здесь 20 млвт все лучше такая дура ну что ж, раньше просто синего не было вообще этого самое диодного вот поэтому ставили такие дорогущие модули и сами проекторы стулья реально до хрена то есть сам проект проблема в принципе, в нынешнее время стоило гораздо дешевле, ну, и причем высокой мощности. Как вот, скажем, там, те, те, те же, те же кван популярные стали. Так, ну, ну что ж, наверное, всю, Я наверное все рассказал. Кстати. Каждый модуль мы тоже, естественно, разберем, поглядим, что внутри. Тоже будет отдельное видео. Ну, естественно, когда мне не лень будет. Всем пока!